Товарищ старший лейтенант, меня только что ударили под дых очень-очень жестко. Это коллеги ваши, ваши видели. Я обращаюсь к вам за помощью. Товарищ старший <свят> меня только что ударили под дых. Я член комиссии с правом совещательного голоса. Меня только что дали под дых. Очень-очень больно. Это зафиксировано вот там вот на камерах. И это все абсолютно видели. Пожалуйста, предпримите меры. Тоже тоже Уважаемые, пожалуйста, предпримите меры. Вы обязаны предпринять меры. Меня ударили под дых только что. Мне очень больно.